Здравия! И сейчас я вам покажу, как перевести выгруженный кошелек из аватара, воспользоваться им и открыть его на другом стороннем сайте. Для этого заходим на веб-сайт MyEtheriumWallet, закрываем окно, переходим во вторую вкладку, перевести эфиры и токены. Здесь выбираем Key Store JSON файл. А теперь вам необходимо выбрать файл с кошельком. Я его выгрузил, разархивировал, зашел в эту папку. То есть папка называется, и ваш кошелек будет называться тем же именем, что и ваш ключ. Так, и теперь второй файл, да, то есть это вот эта папочка. То есть от, от, открываем второй файл с паролем и вставляем его сюда. Нажимаем «Отпереть», это такой сундучок, который мы открываем на этом сайте, и там лежат все наши мегаватт-контракты. Ну или эфиры, там они тоже могут храниться. Итак, что я здесь вижу? Я, естественно, не вижу своих токенов, потому что их, то есть эфиры сразу мне показывает, да, то есть баланс эфира. Чтобы увидеть свои мегаватт-контракты, необходимо добавить токен, свой токен. В адрес токена нужно добавить наш токен. Чтобы его добавить, необходимо перейти на мегаватт-контракты. И вот он, вот этот адрес. А так как в ближайшем времени этот веб-сайт будет недоступен, да, то есть мы здесь не сможем его смотреть, поэтому лучше переходить на Ethereum Scan и брать его отсюда. Ну или я сделаю копию под ссылкой. Ну, под видео сделаю вот этот текст, и вы будете копировать просто из-под видео. Чтобы далеко не ходить. А, вставляем сюда а, символ токена а, MWC. Мегаватт-контракты. Дробность знаков после запятой 6 сохраняем. И что мы сейчас видим? Мы видим, что у меня отображается 23 918 мегаватт контрактов. Что мы делаем? Мы смотрим, да, действительно, это то же самое количество. Так, в конце 513 у меня здесь показывает, а здесь... Ну, здесь просто сократили, да, то есть меньше дробности. Вот, если я зайду в общий, то тут больше. Ну да. Кстати, здесь дробность больше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, кажется, знаков. Ну, это там можно указать, это не важно, оно не уменьшает количество, оно лишь отображение показывает вам. А в следующем видео я покажу, как переводить мегаватт-контракты или эфириум с MyEthereumBallet. То есть, в том числе, именно как раз-таки на наш основной сайт Search Energy. Пока-пока!